Всем привет, с вами Николай Калинин и в этом видео специально для клиентов компании Вкус Детства я расскажу о том, как привлекать в группу людей. Делается это несколькими способами, про некоторые я вам сейчас расскажу. Во-первых, мы приглашаем в нашу группу всех наших друзей. Делаем рассказать друзьям, друзья и подписчики, поделиться записью. Данная запись сейчас тоже как будет выглядеть. Вот так вот на странице. Вот так. Соответственно название вашей группы и далее описание, которое мы с вами делали. После чего нам стоит пригласить друзей. Жмем вот сюда. Вы состоите в группе. Пригласить друзей и начинаем. Высылать всем приглашения Можно пригласить из полного списка, сразу нажать. Все друзья у вас открываются. Начинаем с этого. Мы можем подготовить заранее какой-то текст и разослать его всем друзьям. Для этого переходим в мои сообщения. Написать сообщение. Выбираем кучу друзей. И пишем примерно такой текст. Всем привет! Открыл в нашем городе производство и продажу вкусных десертов в карамели и в шоколаде. Очень вкусная штука. Вам, как друзьям, конечно же, со скидкой. Помогите мне на старте моего начинания. Для этого вам нужно сделать всего три действия. Скупите в мою группу, даем ссылочку на группу. Второе, поделиться с друзьями, рассказать друзьям. этой данной группы, либо любым постом, который будет в группе. И третье, по возможности пригласить в группу и своих друзей. Заранее благодарен, в долгу не останусь. И, соответственно, выбираем всех друзей из списка, тыкаем просто сюда, и они все одновременно получат данный текст. Единственное, что есть какое-то ограничение, которое сейчас не помню, по количеству, чтобы одновременно можно было людям отправить. Но ничего страшного. Ну, вот такими темпами мы приглашаем наших друзей и просим поделиться и соответственно у вас нарастает какая-то первая масса а, также мы делаем какую-то промо акцию соответственно это не акция называется а конкурс а, для этого сейчас приведу конкретный пример который проводил я выглядит он примерно вот так скопируем картиночку ставим Ну и посмотрим текст. Внимание, розыгрыш призов, конкурс. Такое-то по такое-то число. Призы первое место 4 яблока, второе 3 яблока, третье 2 яблока. Посыпка на ваш выбор. Плюс самому активному, собравшему больше всех репостов, подарочный сертификат на 500 рублей. Обратите внимание, что это не какие-то айфоны или айпады, либо какие-то другие дорогие подарки. Это всего лишь 9 яблок которые по себестоимости около 200 рублей. И также сертификат подарочный на 500 рублей. Соответственно, если себестоимость яблока 20 рублей, и вы продаете их по 120, то 4 яблока 80 рублей. Это подарочный сертификат. Условия конкурса. Сделать репост, поделиться с друзьями, написать комментарий, свой номер репоста по очереди и подписаться на вашу группу. И все. Видите, будут выбраны генераторов случайных чисел, такого-то числа. Генераторов случайных чисел очень много. А в чем плюс от данной кампании? А здесь два плюса. Я заранее предусмотрел. Во-первых, а как обычно делаются репосты, три даже плюса. А дешевая сама по себе рекламная кампания. Я по сути вообще ничего не теряю. Оставляя. Ну, делясь со, со своими друзьями, друзья видят этот пост, вступают также в группу, участвуют, да, соответственно, группа нарастает. И а, вот данный момент, что люди прописывают здесь в комментарии, она тоже влияет на какой-то поиск, а, на какие-то новые группы, которые пользуются спросом. Ну, раз здесь много комментариев, значит, она чем-то интересное. и, соответственно, тем больше людей вас видит. Вот, это один из моментов. Это для начала. А также для последующих розыгрышев вам могу посоветовать группу ВКонтакте, которую я оставлю под ссылкой. Таких групп очень много, даже не буду оставлять ссылку. Открываем меню, смотрим, так, конкурс, подарок за репост. И вот примерно вот такие штучки. А цена на данный момент 196 рублей, цена 163 рубля, которые из Китая, да? И, соответственно, отделываясь вот такими гаджетами, которые по себестоимости не так дорого стоят, вы можете проводить конкурсы. Вам это будет стоить ну, практически копейки. А, далее а мы дружим с какими-то другими группами, а, находим их, предлагаем взаимопиар, соответственно, допустим, ну, занимаются праздниками, а, клоун да, какой-то, и, соответственно, мы размещаем их рекламную запись у себя на стене. Они размещают нашу у себя. А, далее проводим очень часто, когда люди уже набираются, какие-то опросы. да, Это очень хорошо. Вот 59 человек голосует. И опросы чем хороши? То есть это дополнительное привлечение, внимание. Да, потом это активные участники. И далее вы можете понять по каким-то пунктам, чего вам не хватает. Вы можете прямо людям задать конкретный вопрос. Что же дальше? Просим, вымаливаем, не знаю, какими способами. Это отзывы. Сейчас приведу конкретные примеры одного из наших успешных клиентов. Смирновой Натальи. Не знаю, каким способом но Наталья, как она гипнотизирует людей. Но очень много отзывов вот, у людей. Они скидывают свои фотографии. Смотрите, это не ее фотографии сделаны, а вот конкретно настоящие люди. Все разные люди. Каждый, кто пробует. Оставляют, соответственно, фотоотчет и пишут, как это вкусно и волшебно. Соответственно, вам надо стремиться к тому же. Очень много постов, очень много. По стоимости, видим, яблоко в карамели 130 рублей. Груша в карамели 150 рублей. Фруктовая сортия. Треть яблоко треть груши, треть банана в шоколаде 200 рублей. И так далее, соответственно, вот. Такая штука. У нас это яблоко да, в карамели. 130 рублей. Кстати, это яблоко не обязательно должно быть на палочке. А может оно вот так вот нарезаться и покрываться очень красиво. Соответственно, это значительно увеличивает ваш ассортимент и дополнительную вашу прибыль. Вот так вот все это выглядит. Кому интересно, можете посмотреть в группе Натальи Смирновой. Вот. Также она проводит периодические розыгрыши. Вот 739 человек. Наталья сильно группой не занимается, потому что она сама стоит за прилавком, торгует ей особо не до этого, но все-таки у нее получается как-то накопление данных групп. Вот пример опроса про посыпку, тоже очень хороший. Фотографии взяты из интернета, посыпки и смотрим самое популярное, это разноцветная кондитерская, больше всем нравится, потом идет шоколад и потом уже кокосовая стружка, тертые орехи. Соответственно, вы таким образом взаимодействуете с вашими подписчиками. А, вот а, пример партнера. Да, в его группе мы выставили свой пост. А в своей группе выставили его пост. И, соответственно, вот иллюзионист, волшебник. То есть это напрямую нам никакие не конкуренты, а сопутствующие какие-то товары да, несут людям либо услуги. Это фокусники, это клоуны, это шоу мыльных пузырей. И так далее. Можно просто красивые картинки порой выкладывать. А вот один из хороших опросов перед стартом. Уважаемые подписчики, никак не можем определиться с местом. Посоветуйте путем голосования, в какой торговый центр. Лучше встать в первую очередь, чтобы вы могли баловать вас, чтобы мы могли баловать вас нашими вкусными сладостями в кормиле. Соответственно, проголосовало 136 человек. Очень хороший результат. Видим универсам 2. Вот ну, таким вот способом мы это все проводим это еще до того, как мы установили точку, какое-то конкретное место. Можно добавлять какие-то развлекательные клипы, прописывать теги какие-то свой город, яблоки в карамели, всем доброе утро, вот, ну простейшие какие-то слова. Это уже подарок на свадьбу, да, Адам и Ева салон у нас такой свадебный заказывали, то есть также работа с праздничными агентствами, они нас нашли также через группы ВКонтакте, таких групп свадебных агентств, просто праздничных агентств, очень много. Соответственно, это ваши будущие партнеры. И взаимопиарясь у них и у себя, вы получаете хороший результат. Иногда бывают заказы, что сразу же по 50-60 по каких-то десертов на какое-то мероприятие, иногда больше. Проводим периодические конкурсы поздно выставили, буквально вот 1 мая же и выставили, поэтому люди уже все были на празднике, поздно спохватились. Условия конкурса, сделай фото на фоне, стойки с яблоком в карамели, выстави в инстаграм или вконтакте с хэштегом яблоки БРЗ, БРЗ это березняки, значит. Получи бесплатно фотосессию. Соответственно, человек мог получить бесплатную фотосессию, либо 5 карамельных яблочек, либо 100 рублей на телефон. Будет 3 победителя, фото набравшее больше всех лайков. Лучшие фото мы публикуем в группе и так далее, и так далее. Соответственно, наша ошибка была, что мы это поздно запустили. Запускаются акции как минимум за неделю. Смотрим, что по данному хэштегу у нас есть. Кликнув на него, ну вот один только фото наш. Также существуют другие методы пополнения группы. Соответственно, это заказ фрилансеру и есть специальные сервисы. Про специальные сервисы – это информация ну, не для всех, да только для наших клиентов, которые приобрели оборудование уже Кому интересно, у нас выложено в YouTube на нашем канале Курс детства. Подписывайтесь, просите запросы, мы обязательно вам дадим доступ и вы ознакомитесь с данной информацией. Также, если видео вам было полезно, ставьте лайк и оставляйте свои вопросы либо комментарии внизу под видео. Всем спасибо, с вами был Николай Калинин.